безбашенная игра продолжается. Всем привет, с вами Макс Риск. Безумная игра, куча-куча воина куча-куча минералов. И бессмертность Макс Риск с вами. Только дело о том, что не та карта. Я хотя по большому счету большую карту. Я не могу вам передать, какую вам прошла была серия. И прошлое. Эта тактика просто нереально смешная. И реально бессмертная. Реально бессмертная. Просто, чуваки, такие. Че бессмертный? Я так себя назову бессмертный макс риск, рискованный макс риск. Короткая карта, куча воинов, минуток и все. И ты каким атакуешь? Клево, реально клево. Ням, О, жестко. Он не знает, где мы находимся, враг не знает, где мы находимся. Отлично я вот такую казарму вот такую штуку, чтобы брак знал, что у меня здесь нет а чтобы дно запустил и хай тратить свои ресурсы вот такая наш штука хай тратит, да, хай тратит так, давай 150, убрать еще второго давай ускорять думаете? не, пока что не нужно ускорять нет сначала, конечно, нужно, чтобы экономику нарушить и сразу тактику, они а просто в лоб-лоб макс риск. Ты хорошо показал, что ты умеешь атаковать. Но в лоб, в лоб ты макс риск перебарчиваешь, окей? Окей, перебарчивай. воду построю. Я буду теперь тактику использовать. А в лоб в лоб, то потом. То чувство, что я реально показываю невозможную игру. Атаки. Как он это делает? Я так тоже не могу сделать! Ты просто невозможный чувак! Посвшь ты без ваш ролики Кстати, никто мне не варючи спасибо. Тут даже пишет сколько казаром. Друзья, пишите спасибо. Реально. Если я бы не записывал, просто бы играл, я бы уже топовое место занимал. И.. вы бы никогда не занимали бы топовое место без моего... без моего. без моих роликов. Значит я буду делать короткие ролики больше роликов чтобы было хоть хоть благодарность какая хоть благодарность а то без благодарности я не принимаю ясно так давай стоит 50 50 50 тыщ пошло пошла жра давай давай давай он меня ищет пока месяц я его не знаю мне без разницы где он находится но он меня ищет мне без разницы скорость я потом уже кстати, уже про. Показывать врагу, что мы здесь. Когда будет живут, голем? Пошлите его базу там и нарушим, если там буду база. Let's соба его здесь! Я я вижу! У меня тут сова. Окей. И уже нет я понял войска так войска я хочу победить мне все равно тебя савас не за ним Окей. дай мне тут базу сам можешь пожалуйста не мешать больше реза больше реза не наблюдайте за мной, хватит вам одной, одного ролика. Реально было смешно. Хочу повторить такую тактику. Хочу повторить. Покажем все спокойно. А. Потом будет без знаю. Хочу вторую базу построить. Хочу вторую базу. Ой, вот секретную базу, чтобы право был там, а я такой. дын дын потом бам дын все. Такая моя тактика. Лол, тут у нас ничего нету сова пожалуйста наблюдать за ними сова да, пожалуйста ладно как-то ч ⁇ можно наблюдать за ними класс блин минерал золота не хватает собирайте по-быстрому потом будем стрелять точнее произведи скорость так и пошла жара пошла жара строим а не война Потом будет жара. Давай, блин, нам, нам просто нужно количество. Не, в принципе, уже можно атаковать. По количеству. Гарем может, галем может, может уже атаковать. Экономику ему ломать. И байска вместе с ними. Но, а, уже сова была. У вас, атакуйте. Так, а вы должны здесь быть. Посмотреть обстановку. Вот так. Вот такое, что там такое? А это такое, ба-бам, он сюда идет, а я сюда иду, <с> классно еще. Вот такой, нет, а это такое, да. <с> <с> Сука, воина, слушайте. А он тоже это делает, ну копируй меня, не, бро, не копируй. Окей, байска, значит, мало, на. Сбор точки. Пока что делаем вот такой сбор точки. не здесь точка. на вон чем войска нужно будет с ним проиграем будет жестко все мы сломали мяку, ну отступаем потому что я не хочу воевать и мы так проиграем я буду крайне я буду виновата стать экономика все окей это тактика мужик уже к нам идет сушки но бро мы тут еще воины будут готовы жди тут будет второй еще отряд в принципе, может постреть как о чем там дело анвиче не развивает отлично не развивает менгит, менгит. атака фарбол. Считают, атака уже знать где наша база отлично уже, уже просто в лоб, в лоб как я раньше так давай 400. строил базу быстро нет работайте пожалуйста а то вдруг он честно поедет на просто. Давай, окей. атакуй окей. можно ну что сдавайся чувак сам я не, не хочешь давай отступай ступай я буду забоить с -за потому что мне скучно не скучно. на давай иди сюда трус иди сюда ладно ладно с тобой с тобой иду все да? Оська здесь. Отступаем. А терам за нами, не? Ладно. О, думаю базу строит. Давайте Миш Кров, Беса, Беса берем, Чтобы его запанковать еще раз. Блин, сейчас жестко. Как дела? Все нам. Герой. Майн случай. Так, мы ждем двухсотку. Вот если быстрее будет эту катку, было бы вы здорово. А так нет. А, ой. Паузу она вот сабо не спускает дело в том что нужно больше больше войск на кто понял бесов есть бесов если по басов почему даже принципа все басов все атакуйте мне скучно раньше атакуйте до беседа с моей лода раньше атакуйте мы вам еще один потому что у вас клодом вообще мощно вот видите уже уже 190 это за голем 1 баллов капец шукор да ладно, без разницы, даже если у нас атакуют. Сейчас БС запустим, будет шахи мат ему, я так уверен в этом. Наверное. Когда будет БС, и скарлет, не надо. Да. Да, пит. Да, ну, в принципе, ты должен быть Атакуем его. Ну, призываем. Вот, вот красава. О, Брубаем, отлично. О, еще и отлично. О, че, вот, чего-то как нужно играть. Слушайте, а давайте построим тут новую базу. Если он там не узнает, будет шикарно. Он такой... тут-тут у меня задолбал, блин. Не надо ему морчать. нужно атаковать. Такая моя атака, да, да, А, ты говорил, что нужно скорость и Дело Делаю так, что он не знал, что у меня есть база. Захватываем все базы, все классно. Давай ну, сначала порубим его там воином, чтобы было по-быстрому. Порубаем. В принципе, пора уже отступать. Воина отступайте. Классапчик уже доходите, да? А? ОК здесь захватим скажет что и захватил я такой да я все, так чуваки не пугайте его сейчас такой я не буду с тобой играть я такой ладно может давай здесь а такой меня на базу я такой опа она тебя крышка ну ладно как хочешь твоя будет давай так он будет часто запускать чтобы будет проигрывать 1400 скоро будет бронза просто бронза я не знаю что будет дальше я о здесь раз новый эпический лайк лайкос подписка открывай легкий даргерс наш давай давай нет я хотел это вот новый персонаж не знаю покажу Класс. все эпические реально все эпические спасибо да новый персонаж Берсерк Класс, давайте за 15-15 раз. Ху -ху -ху. Круто, покажите. Кто это такое вообще? Что способен на что? А вот не знаю, я еще не видел боя, но я на прививо добавил. Так, окей, красивый, красавчик. Ладно, хай он будет колодным пока что. Не, не хай будет здесь храниться. 600 монет, а пока нормально. Мне не жалко монет, у него 80 что ли монет. Всем удачи, пока.